Меня зовут Александр Васильев. Сегодня в программе значилась презентация Фарида Мансуровича Облаева по квантовой криптографии. К сожалению, он должен был срочно уехать, и я готовил презентацию вместо него, поэтому заранее прощу, прошу прощения за некоторый сумбур в докладе, особенно после вдохновенного выступления Михаила. Итак, говоря о квантовой криптографии, мы, наверное, должны пару слов сказать и о так называемой классической криптографии, которая, естественно, появилась намного раньше. Криптография как наука обеспечивает, обеспечивает решение различных задач, таких как конфиденциальность передачи данных, проверка целостности, аутентификация пользователей, аутентификация вообще. Вот. Ну, Кстати, по поводу аутентификации. Давайте в качестве такого развлекательного примера посмотрим один э, достаточно надежный протокол аутентификации проверка пароля. То есть как самым надежным образом проверить, легальный ли наш пользователь. Самая простая проверка это приставить к нему пистолет и спросить пароль. И если не угадал, то, соответственно. Второй, повторный шанс не дается. Но в мире компьютеров такое невозможно. Повторная попытка ввода пароля может предоставляться многократно, и даже если вы ограничите число попыток, пользователь может повторно прийти с другого IP или прислать другим, другим образом, и может пытаться взломать пароль путем многократных повторов. Ну, вот здесь слайд называется, насколько устойчив Ваш пароль это, конечно, довольно относительная информация, но тем не менее, она показывает, что вот, когда сервисы говорят о том, что ваш пароль ненадежен, когда вы слишком короткий пароль, это не случайно, поскольку действительно короткие пароли довольно легко подбираются путем э, полного перебора. И, соответственно, рекомендуется все-таки слушать эти сервисы и сделать пароль достаточно длинными, использовать разные символы в паролях. Ну, в общем, эти рекомендации придуманы не зря что касается обеспечения конфиденциальности то здесь часто выделяют две группы протоколов протоколы симметричной криптографии когда у двух участников есть секретный ключ и они могут с его помощью шифровать или шифровать передаваемые сообщения это довольно надежная техника единственная проблема, что этот ключ нужно каким-то образом распределить, то есть обеспечить секретность ключа у участников обмена. В этом смысле гораздо проще дела стоят у асимметричной криптографии, когда есть открытый ключ и закрытый ключ. Но сейчас я хотел немножко не об этом сказать, а о том, что в основе таких протоколов, протоколов асимметричной криптографии, очень часто лежат задачи, так называемые, или так называемые односторонние функции. То есть односторонние функции, ну вот здесь на слайде приведен как раз пример известного протокола RSA, который в основе, в основе которого лежит задача факторизации. То есть, например, задача умножения двух чисел, двух простых чисел не представляет сложности, можно легко перемножить два простых числа. А вот обратная задача считается сложной. То есть считается, что сложно разложить произведение двух простых чисел на эти самые сомножители, сам которые заранее неизвестны. Вообще говоря, как я подчеркнул, именно неизвестно, можно или нет. То есть вот эти функции, лежащие в основе асимметрической фотографии, это так называемые односторонние функции, которые легко вычислить, но сложно обратить. Так вот, строго доказать существование таких функций, что они действительно односторонние, пока не удается. То есть мы предполагаем, что они сложные, поскольку неизвестно, Эффективных способов э, их вычисления. То есть э, стойкость таких протоколов становится условной. Либо мы э, верим, что ну, доминирующим гипотезам, что такие алгоритмы просто не существуют, либо мы считаем, что у атакующего недостаточно вычислительных ресурсов, чтобы взломать соответствующий протокол или подобрать соответствующие параметры. Э, как раз вот здесь. Уместно перейти к квантовой криптографии и к квантовому вычислению вообще, потому что они, потенциальное э появление квантовых компьютеров как раз способно взломать такие протоколы. То есть не имея, э алгорит... Нет, не имея известных алгоритмов решения сложных задач на классическом компьютере, мы, тем не менее, можем их решить на так называемых квантовых компьютерах, э -э будь они когда-нибудь созданы. Что такое квантовый компьютер? Ну, во-первых, пару слов про квантовую информацию, про единицу квантовой информации, квантовый бит, или, как его называют, кубит. Сейчас я а, Значит, если мы говорим про классический бит информации, то он может находиться, как известно, в двух своих состояниях, 0 и 1. А в противоположность ему квантовые биты могут одновременно находиться в так называемой суперпозиции своих состояний. То есть они могут быть одновременно и 0, и 1, с некоторыми так называемыми амплитудами альфа и бета. Вот как нарисовано на этом слайде, они могут сдаваться в произвольной точке на некоторой трехмерной сфере, которая интерпретирует состояние квантового бита, называется сферой Блоха. Ну, как это себе можно проинтерпретировать? То есть это несколько неинтуитивно. Это несколько похоже, хотя это нельзя сравнивать, потому что это объект из разных миров, с летящей в воздухе монетой. То есть пока монета летит в воздухе и крутится, вы не знаете, в каком она состоянии, как она упадет, орел, орелом или решкой. Но как только вы поймаете ее, она окажется либо в одном из двух состояний. Вот некоторые похожие ситуации с квантовым битом Пока он участвует в процессе преобразований, в вычислениях, он может находиться в произвольных суперпозициях своих базовых состояний, одновременно быть и нулем, и единицей. Но как только вы его измерите, как только вы к нему примените некоторую э, систему детектирования, вы э, спро спроецируете его на одно из своих базовых состояний. То есть после того, как вы на него посмотрите, он изменится, и он потеряет эту свою суперпозицию, он останется либо нулем, либо единицей. Такова особенность квантовой информации. Но вот важный момент, который я отметил, что квантовый бит может одновременно быть и нулем, и единицей, приводит к тому, что появляется понятие квантового параллелизма. То есть, например, вычисляя некоторую функцию, аргументы, которые задаются квантовыми битами, то есть аргументы одновременно одновременно принимают все свои возможные значения, и вычисляя эту функцию на аргументах, вы вычисляете ее на всех аргументах сразу. То есть буквально за одно вычисление вы вычисляете функцию на многих различных входных аргументах. Это и есть квантовый параллелизм. И именно он обеспечивает преимущество квантовых вычислений, вычислений во многих случаях. Вот, например, классический учебный пример, довольно простой, простая иллюстрация превосходства квантовых вычислений. Это алгоритм Deutsche. Ну, его можно проинтерпретировать следующим образом. У нас есть монета, она либо фальшивая, либо настоящая, мы этого не знаем. И как это проверить? То есть фальшивая значит, что она одинаковая с двух сторон. Как это проверить? Мы смотрим монету с одной стороны, переворачиваем, смотрим с другой стороны и узнаем фальшивая она или настоящая. В квантовом случае мы можем создать суперпозицию состояния монеты. То есть э, в каком состоянии она находится сейчас, лежит, в какой стороне кверху. И однократно один раз на нее посмотреть, и мы узнаем, а фальшивая она или настоящая. Ну, вроде разница небольшая. Один раз, посмотрите, или два. Однако, если эта задача обобщать, и это называется, а вообще не называется алгоритм Deutsche-Josse, то окажется, что в случае такого объекта, как многомерная монета, если так можно проинтерпретировать, мы должны были крутить бы ее экспоненциальное число раз, а в квантовом случае мы на нее смотрим один раз. То есть превосходство становится просто огромным. Но это все-таки игрушечные примеры. Вот Настоящий значимый пример превосходства квантовых вычислений появился в 1994 году, когда Питер Шор предложил как раз полиномиальный, то есть эффективный алгоритм разложения числа на множители. Вот та самая задача, которая лежит в основе протокола RSA, которая делает его устойчивым, потому что мы не можем быстро разложить на множители. На квантовом компьютере мы можем. То есть, будь квантовый компьютер создан, мы сможем эффективно разложить э, число на сомножители и тем самым мы можем взламывать соответствующие протоколы. Но не все так плохо. Во-первых, квантовых компьютеров еще нет. А, Во-вторых, как только это появился этот алгоритм, вместе с ним э, криптография шагнула дальше, появилась так называемая пост-квантовая криптография. Это криптография, протоколы которой работает в предположении, что есть уже квантовый компьютер. То есть строятся протоколы, которые будут устойчивы, несмотря на наличие квантового компьютера. Это раз. Второе, я об этом чуть позже, это собственно сама квантовая криптография. То есть область квантовой обработки информации сама предоставляет собственные протоколы по защите информации. Ну а насчет квантового компьютера. То есть, если вы спросите, можно и купить пантовый компьютер в магазине? Да, можно, но за 15 миллионов долларов. Это компьютер компании d Немногие его покупают. Покупают такие компании, как NASA, Google, военные компании США, Lockheed Martin. Покупают, наверное, больше для исследовательских целей. И самое главное, что все-таки это не тот самый э, универсальный квантовый компьютер, на котором мы рассчитываем вот, для того, чтобы алгоритм Шора и так далее. То есть алгоритм Шора на нем не сделаешь. Это некоторый специализированный квантовый такой вычислитель, который ориентирован на решение оптимизационных задач, определенного класса задач. работает, Он называется адипатическим квантовым компью компьютером. Работает по принципу имитации квантового отжига. <coughs> То есть он еще пока не представляет тех уникальных возможностей, которые мы ждем. Ну, что возвращаясь к квантовой информации? У квантовой информации есть вот ряд некоторых особенностей, о которых нужно вкратце сказать, которые обеспечивают интерес к области квантовой информации и квантовой криптографии. Первое то, что я сказал, это процесс измерения квантовой информации. То есть считывание классической информации не представляет труда. Если у нас бит 0.1, мы считали, получили 0.1. Если квантовый, если, вот, простите, вот. если квантовый бит э, находится в суперпозиции своих базовых состояний, вот как здесь, то процесс детектирования или измерения превращает его, э, в, собственно, схлопывает его. Да, не надо. Нормально. Нормально. нормально, да. Он листает, просто не показывает. А процесс измерения схлопывает в одно из базовых состояний с соответствующими вероятностями. Ну, то есть самое главное здесь то, что эта суперпозиция разрушается при воздействии измерения. То есть как только мы пытаемся считать информацию, она пропадает. То есть вот эта суперпозиция пропадает. И здесь важно, что мы должны правильно ее считывать. То есть вопрос о том, считывать ее можно разными способами Вот этот здесь такой аппарат, который здесь должен стоять, который измеряет квантовое состояние Он может работать по-разному И в зависимости от того, какой он базис измерения выбирает Мы получаем, будем получать разные результаты То есть здесь еще нужно правильно устроить этот процесс измерения Если мы это сделаем неправильно, мы получим неправильный результат И квантовая информация может быть телепортирована, но не может быть планирована то есть, например, существуют протоколы квантовой телепортации, когда мы можем при помощи некоторых дополнительных преобразований обеспечить появление вашего состояния на другой приемной стороне без фактической передачи этого квантового состояния, то есть без передачи физического носителя. Вы не передаете физический носитель, но информация, это неизвестное квантовое состояние, образуется у получателя. Это и есть квантовая телепортация. Что значит «нельзя клонировать»? То есть, например, если у вас есть некоторый бит информации, создать его копию нет проблем. Если у вас есть квантовый бит в неизвестном состоянии, нет никакой возможности создать его копию этого неизвестного квантового состояния. То есть известным можно, конечно, неизвестным нельзя. Если вы его не знаете, вы не сможете его спланировать. Вот эти, вот эти особенности, они как нельзя кстати, приходятся для создания криптографических протоколов. <coughs> вот, например, известный протокол распределение ключа. Он появился еще в 1984 году, с тех пор неоднократно модифицировался, совершенствовался. Данный протокол обеспечивает появление как раз секретом ключа у двух получателей. Причем, в процессе его формирования один из участников, вот, как правило называется, Элис, передает некоторые квантовые состояния, вернее, и поворачивает их различным образом, случайно выбирает, как их поворачивать. То есть, от того, в каком базе будет производиться измерение, будет зависеть, что будет получать второй участник, бог. И самое главное, что здесь, вот, если появляется некоторый злоумышленник, пытающийся перехватить наши передающиеся квантовые состояния, то есть, попытавшись, из, попытавшись их измерить, он выдаст себя. То есть, во-первых, он разрушит то состояние, которое мы передавали. Во-вторых, во есть возможность детектировать его вмешательство в канал. Насчет квантовой криптографии вот насчет этого протокола распределения ключа существует уже множество ну, Собственно, это и есть вот вот этого же протокола То есть мы передаем, если не угадал, то сломал состояние Все, у тебя второй попытки нет То есть вот мы здесь возвращаемся, я заканчиваю свою презентацию к первому слайду Здесь я могу завершить, но, конечно, это не все Потому что на самом деле есть еще ряд других криптографических протоколов, которые Появлялись в этой области и которые демонстрируются экспериментально. Что касается вот распределения ключа, то уже многие берутся за его практическую реализацию. То есть коммерческие компании создают образцы и продают их банковским структурам, и, то есть внедряют уже в банковскую сферу вот такая компания, как IDQantic, Magic и так далее, их достаточно много. Сети, ну, то, что здесь называется квантовым интернетом, на самом деле есть классический, классический интернет, просто дополненный возможностью применять протоколы квантовой фотографии, То есть, например, возможность распределять квантовым образом ключи, а затем уже использовать классические коммуникации для, с использованием этих генерированных ключей. Ну вот здесь, кстати, на слайде приведем э, выдержка из газеты. В прошлом году у нас... Э, на базе Казанского квантового центра запустили четырехузловую сеть, как раз для распределения ключа. Такие сети запускают повсюду в, миру, в мире. Вот здесь картинка в Китае при помощи спутниковых систем. И, естественно, в Швейцарии, как бы одна из первых стран, где созданы квантовые центры соответствующие. То есть этот, этот протокол довольно популярен. Он просто относительно с вычислительной точки зрения. И он уже, в общем-то, внедряется в практику. Другие протоколы. Это, например, квантовая цифровая подпись. То есть это некоторый аналог рукописной подписи. Но здесь, в отличие от... Ну, вы, наверное, знаете о существовании протокола цифровой подписи, которые который сейчас тоже довольно раскуснены. Квантовый аналог использует квантовые биты вместо классических, то есть вместо открытых ключей используются квантовые биты. Протокол немножко другой. И что самое важное, этот протокол также демонстрируется экспериментально Но пока, к сожалению, экспериментально Запускать его в массовое использование или там в такое широкое применение пока не приходится Слепые квантовые члены тоже довольно интересный протокол, который, подчеркну, также э, демонстрируется экспериментально. Это возможность создания, например, на базе какой-то лаборатории крупной э, квантового вычислителя, который способен производить вычисления, ну, скажем так, теоретически универсальные, и простейшие клиенты, которые э, имеют просто базу возможность создания каких-то непростых кубитов и отправки на этот сервер. Смысл в том, что... Сами клиенты ничего не умеют вычислять, они просто могут инициализировать начальное состояние и отправлять их к серверу, который производит вычисление за вас и дает результаты. При этом протокол обеспечивает тот факт, что сервер ничего не знает о том, что он делал, с какими данными и что получил на выходе. То есть для него это становится, становится просто шумом, То есть для него это просто некоторая случайная последовательность информации это опять же обеспечивается средствами квантовых вычислений. Я намеренно не вдаюсь в никаких подробности, потому что протоколы квантовых вычислений, квантовой фотографии содержат довольно много математики и абстрактной алгебры и.. Теории вероятности, математической статистикам очень много различных разделов математики привлекаются для построения и обоснования этих протоколов. Но что я хочу здесь подчеркнуть, это то, что подчеркнуть принцип, лежащий в основе стойкости квантовой криптографии. То есть я уже говорил вначале, что мы, когда говорим о стойкости протоколов в классической криптографии, мы предполагаем, что или мы можем формулировать так, что вычислительные возможности злоумышленника или атакующего ограничены. Это является необходимым условием стойкости наших протоколов. Если они не ограничены, то протокол взламывается, то есть производный протокол взламывается. Квантовая криптография, ее стойкость обеспечивается следующим постулатом. Законы природы выполняются. Вот. И на этом я бы хотел завершить свое выступление.